Еще одно пушкинское пророческое стихотворение. И так тоже легло на это время, что просто не верится. Как будто он писал все с натуры с сегодняшней нашей. Если бы кто-нибудь не знал, что это Пушкин, мог бы сказать, что это какой-нибудь иностранный агент. Песня Мэри. Анальности у нас вот это вот. порочит российскую действительность. Песня Мэри. Было время процветал. Наша страна в воскресенье бывала церковь Божия полна наших деток в шумной школе раздавались голоса и сверкали в чистом поле серп Быстрая коса. Ныне церковь опустела, Школа глухо заперта, небо праздно перезрела, Роща темная пуста. И селенье, как кладбище, Погорелая стоит, тихо все одно кладбище не пустеть, не молчи. Поминутно мертвых носят, и живых. Боязливо Бога просят успокоить души их, помедут на место мало и могилы меж собой, как испуганное стадо жутся тесной чередой.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 Умерших не касайся, следуй и здай за ней. А потом оставь селенье, уходи куда-нибудь, где б ты мог души мучения. Охладить и отдохнуть А когда зараза минет посети мой бедный брат А Эдмонда не покинет Дженни даже Цвета в мире наша страна.